Как говорится, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам. Она отлично, наведи прицелься в выстреле. Приветствую мотоциклистов, байкеров, райдеров, самокатчиков и сочувствующих. Такого типа мода приходит и уходит, поэтому говорить якобы про философию ремонта, в том числе как и про философию байкерства, лично для вашего покорного слуги не слишком нормально. Наверное. Нужно обладать формой легкого безумства, чтобы заявлять о философии в таких темах. Поэтому воздержусь. Однако тут смело можно говорить про стратегию, алгоритм, тактику. Бытует мнение, если мотоцикл работает, то и лезть в него не надо. Не мешайте технике работать. Между тем не имеет значения, свежий у вас мотоцикл или олдовый. Ибо тут чреваты требующие глубокого внимания скрытые болячки выявить которые способна лишь отличная диагностика. А приведенный в описании к видео русский мануал поможет вам разобраться с пользовательскими функциями волшебной программы Tune ECU, бесплатного софта по настройке ЭБУ, электронного блока управления двигателем. Зачем нужна программа, на что способна, простыми словами. Программа выявляет и отображает причинно-следственные связи. например. С каждым годом экологические нормы становятся жестче. Свидетельство тому установка топливных адсорберов, систем контроля испарения топлива. Или же, приобретая большой свежий мотоцикл с японского аукциона, вам запросто может прийти техника с задушенными прошивкой мозгами. Обновить мозги, залить, прописать прошивку, она же карта, обновить топливную карту, в том числе и под прямоток, или поставить среднюю под окраб. Называйте как хотите. Или же владелец двухколесного транспортного средства удумал самостоятельно сделать карту более ровной, ликвидируя тем самым дергание на низах. Удумал получить на выходе комфортное движение, чтобы водить мотоцикл и наслаждаться. Во всем этом помогает программа для настройки ЭБУ. Если изначально с завода производитель не заблокировал на вашем мотоцикле возможность прошивки ЭБУ физлицами, строго закрепив это право за официалами. Следующий пример. У вас редкий мод. И даже в официальном дилерском сервисе не знают, как его прошить. Да и на самом деле, нужно ли оно вот это все с вашим мотоциклом дилеру? Или иначе? Пусть вы владелец нового гарантийного мотика. Высока вероятность того, что дилер зальет вам лишь то, что у него есть. И оптимальной, скорее всего, такая карта не будет. А что делать, когда ближайший дилерский сервис не в другом городе, а в другом регионе? Самостоятельно же успешно справиться с подобными задачами помогает программа Tune ECU. Кроме того, надо понимать следующее. Абсолютно каждый мотоцикл индивидуален. К примеру, влияние погрешности регулятора давления топлива на работу двигателя существенно. Одна карта подходит вашему транспортному средству, а другая нет. И тут даже самое простое, пожалуйста. Tune ECU позволяет посмотреть и проверить, что и когда вам пришили. С помощью этой программы можно определить неисправность цепи сенсора. Далее уже через руководство по ремонту проследить схему в реале, благодаря чему обнаружить физическую неисправность и ее устранить. Программа настройки EBU позволяет проверить работу света, вентилятора системы охлаждения, бензонасоса. Программа позволяет проводить адаптацию дроссельной заслонки, ручки газа, связанные со всеми системами мотоцикла. Заслонки можно отбалансировать. Особенно это программное обеспечение эффективно, если заранее знать вавки своего мотоцикла. К примеру, у КТМ это некорректная работа датчика дроссельной заслонки. Tune ECU проверяет и при необходимости способствует проведению корректной настройки сенсора можно выявить паразитный подсос воздуха, выявить проблему старта горячего двигателя, связанного с подачей топливно-воздушной смеси. В программе присутствуют возможности редактирования топливных карт. Tune ECU позволяет выявить чрезвычайно бедную смесь, исправить этот момент и тем самым предотвратить прогар поршней, чтобы не мешаться в потоке или чтобы не прилипнуть на систематические штрафы за превышение скорости. Настройка ЭБУ умеет корректировать показания спидометра мотоцикла, когда данные спидометра существенно отличаются от данных с GPS. Далее, диагностика. Софт умеет считывать ошибки, их можно просканировать и сбросить программно. В два счета можно обновить эстетику приборной панели, сбросив Reset Service Interval. Мозолящий глаз, сервисный ключ. Кто-то желает максимального баланса в значениях мощности расход. Некоторые любят тормозить не только передним и задним, но и двигателем, а кто-то предпочитает не тормозить двигателем. Другим необходима пиковая мощность, а иным нужен ровный момент. И во всем этом помогает программа настройки электронного блока управления двигателем Tune ECU здесь есть возможность выставить нужный вам временной интервал, привязав его, например, к дате замены моторного масла. Что следует отметить еще? Фактически прямой ответ на тему выявления какой-то одной неисправности в технике, конечно, возможен. И все же часто случается так. Одна сложность тянет за собой другую. И во всем этом нужно разбираться. Решить многие задачи, осуществив персональную настройку мотоцикла посредством использования Tune ECU, абсолютно реально. Пробуйте. I'll keep it game.